использовать так называемые ускорители затвердения цемента, потому что обычный, обычный темп, там несколько дней до недели требуется бетону затвердеть так, чтобы можно было возводить следующий этаж. Это так называемые цемент акселерейтор, ускорители цемента. Другая часть работы, которая занимает огромное время, это уже внутренние работы по э, инсталляции, там, канализации, водопровода, электричество и внутренняя отделка. Если есть достаточно рабочей силы, э, такие работы хорошо бы вести в 2-3 смены. А э,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 если использовать современные, менее шумящие способы, ну, как мы видим, что шум может уменьшаться на десятки децибел. Ну, вот один из таких ярких примеров забивание сваи. Вместо того, чтобы забивать сваи ударным способом, можно их, их вдавливать с помощью гидравлического механизма silent peeling by press-in method. И кроме того, эти механизмы становятся еще более эффективными, если сваи, которые чаще имеют такую трубчатую форму, они частично вращают. Ну, вот у меня даже есть на этом слайде ссылки на видео, которые демонстрируют, работают механизмов. Дальше, как разрушать ненужные старые бетонные конструкции, ну, вот, крупной техникой или даже взрыв взрывом,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 отселения на 2-3 года или намного больше, то, что происходит сегодня. Также, когда, э, если мы хотим перестроить значительную часть го города, то при ускоренном строительстве одновременно э, меньшая часть города перестраивается, одновременно меньше строек ведется, и таким образом